Всем привет друзья мои приветик сегодня у нас интересный такой сюжет девушка космос называется тоже эту работу я нашла в интернете немножко подрезала там формат был более вытянутый вот попробуем что-то подобное написать естественно я один в один все полностью повторять не буду беру только сам сюжет Формат холста у меня 30 на 40. Рисовать буду... Вот у меня палитра здесь уже рисовала. Красочки у меня белила титановые, красный светлый, охра желтая, пригодится, не пригодится, не знаю. Желтый средний, коричневая, краплак розовый, индиго и голубая ФЦ. Если вдруг мне понадобится какая-то еще красочка, я это озвучу кисть щетинка вот такая вот номер 10 разбавитель пока планирую вот, ну, на white спирите писать ну, то есть будем писать такими пастозными мазочками а, расчертила холст под линеечку чтобы более точные пропорции лица до да, поймать ну, то есть 4 на 4 и вот э, начну намечать э, лицо. То есть остальное, вот сам космос, да, это фон. Это фон. Нам нужно сделать, я сейчас возьму красненький. Красненький, желтенький и с белилами. Сделаю такой вот цвет кожи. Такое вот, видите, красненький, желтенький цвет кожи такой вот перси персиково-оранжевый что ли такой то есть здесь тоже смотрите как бы варьируйте где-то больше по граммам я вам сказать не могу да потому как это ну надо смотреть то есть чуть красненького добавили чуть желтенького понемножку белилок добавляем и смотрим чтобы вот вон более был такой вот более натуральный, да, скажем так. И э, цвет я делаю не самый светлый и не самый темный. То есть э, в работе смотрю, я уже говорила, да, кто давно меня смотрит, э, что я начинаю с тех оттенков, которые вот с, э, смотрю на работе, среднее что-то. Чтобы у меня был э, была возможность потом и высветлить, и где-то затемнить. Ну и вот я смешала, да, и вот такой вот. И намечу я сейчас а, лицо, а, так, ну вот здесь. Четких тоже здесь каких-то таких краев нет. То есть подбородочек у нас где-то вот сюда пойдет. Так, следующее вот здесь у нее а, макушечка, лобик заканчивается, трос волос, волосики здесь начинают расти. Так, ну и смотрим, теперь создаем, так, здесь вот так, подбородочек, такими вот пока. Вот такими мазочками. Здесь будут волосики, да, ну пока на них... Так, сильно обращать внимание не буду так ну как то вот здесь они пойдут вот то есть такой вот какой-то овальчик создали здесь волоски вот так будут лежать на лоб до да, заходить то есть ну вот что-то такое вот создали Почему мы начинаем с лица, да, мы фоном потом где-то, если нас не устраивает, к примеру, форма лица, там, к примеру, сделать поуже подбородок, да, вот мы можем уже фоном это все дело обрезать. И я сейчас закрою, сейчас сделаю тот же оттенок, только вот чтобы у меня была такая прям густая-густая пастозная красочка. Я вот беру много желтой, красной, белил. То есть тот же оттенок я смешиваю, только вот, видите, чтобы было много. Много-много. И вот так вот я прям закрашу это все дело. Я добавлю себе еще желтого, так как на такую живопись красочки уходит поболее. Но такая пастозная живопись она всегда смотрится более выигрышно, чем такое вот гладенькое какое-то письмо, да. Но гладкое письмо это тоже не то, что я там против, да его. Оно тоже может быть. <свят> И вот так вот я сейчас все это дело заштрихую. Периодически я подмешиваю еще красочки, так как мне нужна здесь такая прям фактурка, фактурка если себя будете намечать карандашиком старайтесь сильно не давить на карандаш главное чтобы вам разметочку было видно я делаю так чтобы вам на камеру было видно и вот у меня кое-где может просвечиваться как бы а вы себе аккуратненько легонечко наметьте. такие откровенно красные пятна я вот уберу разглажу где они получились дальше надо нам наметить еще я беру капельку коричневого добавляю в этот оттенок Такое, чтобы получился, видите, грязный, темный С желтым, с красным. Такой вот. вот он. И намечу пятна, где у нас будут глазки. Глазки и бровки. Вот если разделить а, наше личика, да, вот так по вертикали, пополам. Ну и у нас вот эта вот линия, да, есть. То вот пятна... Глазок они где-то вот будут, э, ну вот тут, вот тут эти пятна будут. Одно и где-то тут же второе. Носик у нас тоже там вот у носика есть там где ноздрички до да? площадка это она у нас темная здесь у нас губки такие прям темные темные поэтому мы их немножко от носика отступаем и вот где-то здесь намечу губки пятно вот тут где-то они будут. Чуть-чуть пошире, да, чем площадка носика. <coughs> Дальше. Теперь будем уже как-то прорабатывать, искать в этом пятне цвет, тень. Я беру наш цвет лица, делаю красный, желтый, белила. Только уже посветлее. Вот такой вот оттенок, видите, светленький. Ну вот у нас лобик попадает на свет. Вот мы его высветляем. У нас дополнительно подмешивается еще вот эта вся краска, которая здесь есть. у нас тоже выпирающая до да, часть лица поэтому он у нас будет освещен. подбородочек тоже высветляем здесь мы фоном чуть-чуть подрежем да чтобы поаккуратнее было. Больше добавляю в этот замес красного, такой розоватый получается. Здесь вот у нас такие вот розоватые участки. С одной, с другой стороны. под волосами, там может быть потемнее. Беру больше коричневого туда. Глазки у девочки закрыты, поэтому мы не будем прорисовывать там какие-то зрачки да все это дело бровки довольно таки такие вот они ровные и там уходят они будут волосками прикрыты и также в эту сторону куда-то туда. Ноздрички. Где-то здесь ямочка, тенюшка. Под губой, под нижней, теневая всегда. Верхняя губа беру краплак розовый с коричневым, такой довольно-таки темный цвет, и сделаю верхнюю губу. Вверху красненького в этот оттенок. Нижняя губа, она у нас больше такая вот выпирающая, выпуклая, да, поэтому она у нас будет более освещена, нежели верхняя. Возьму индиго прям, сделаю здесь тенюшку. бровки потемнее здесь тоже такая вот темнота Ноздрички индиго делаю. Остатками вот здесь тень. Коричневый. Носик, вот площадка носа у нас получается на свету, да, сюда потом вот, как вот он, площадка носа, да, и спускается. Вот эти вот грани, они слегка вот мы их э, затемняем. Тем самым мы сужаем носик, да, делаем его более такой аккуратненький, опрятненький. Так, слегка-слегка. Вот здесь тоже ямочка есть у нас. Над глазками тоже у нас там цвет не совсем а, светлый. Здесь у нас такой вот я возьму индиго с белилами, такой вот оттенок. Вот сейчас возьму белилки с охрой смешаю чуть-чуть охра чуть-чуть белилок таким более теплым цветом вот здесь как бы в растяжечку сделаю покажу объем да что у нас там в тень уходит более темная А здесь более светлая века. Белила индиго вот так вот навстречу. добавлю себе еще белил и еще просмотрю где мне тут повысветлять да к примеру вот здесь Прям вот я хорошенько набираю. Вот видите, кисточка уже в этом цвете тела. И я наношу такими вот мазочками прям. То есть он не прям белый, но светлый. работка получается как бы интерьерная, да? Портрет вроде бы, но такой он нереалистичный. Подбородочек тоже еще делаю светлее. В такой вот, когда мы пишем большими мазками, вот, желательно не сидеть, вот, досконально не перемешивать краску. То есть, если надо где-то, к примеру, да, подрезать вот губу, да. Мы взяли, краска у нас есть, мы взяли, прислонили, раз, подрезали, ну, тут чуть-чуть где-то там убрали. Все, то есть, как бы не елозим на одном месте, то есть, вот такие вот они, рубленные мазочки, они остаются. И как бы... Потому что если вы начнете все перемешивать, слои краски, они начинают смешиваться, и получится грязь. То есть уже чего-то такого красивого добиться будет тяжело, когда оно все смешается, перемешается. Вот, допустим, я сейчас смотрю и мне хочется носик сделать ей немного поуже. Вот я беру и подрезаю, вот раз подрезала, вот этот край границы растянула, да? Здесь вот я смотрю, мне хочется подрезать. То есть я беру раз мазочек, два мазочек и вот такими рубленными мазочками я как бы уменьшила ей носик. Но опять-таки, вот смотрю, да, я его урезала, и здесь у меня тенюшка пропала, да. То есть он как-то вот здесь сливается. Вот я сейчас возьму легонечко здесь вот. Немножко взяла коричневой красочки. И как бы вернула. А сам носик, он тоже у нас здесь, пипка самого носика, да, она у нас более выпуклая и посветлее, вот я ее добавила. Дальше, вот эта площадочка носа, я вот сейчас смотрю, она у меня недостаточно в тени, я вот беру и добавляю коричневинки, чтобы увести ее в День. можно прямо вот так белый белый на носике сделать бличок показать что он такой выпуклый также белым можно где-нибудь ну тут прям пастозно пастозно где-то на лобике добавить самые такие вот выпирающие части соответственно где-то здесь вот пятно можно светлое поставить на подбородке так здесь уже много вот так чуть-чуть вот эту теневую под губой чуть-чуть вот так смягчу Красный цвет. Нижнюю губку поярче. Беру капельку белил. И вот немножко, не всю прям губу, а кое-где. Ну, вот здесь. Можно вот так даже дополнительно высветлить. И также поставить где-нибудь... Парочку маленьких блечочков на губе. кропла коричневый. Сделаем ей вот так губки поинтереснее. Также какие-то блики у нас могут быть вот здесь. Да, века у нас объемная. Еще вот здесь высветляю, там, где у нас скулы, да? Прям вот беру. И вот так вот добавляю. Ну, то есть мазочки я веду вот как у меня по форме. Я не выглаживаю да по форме там а вот просто стараюсь их направлять туда куда они должны идти это в принципе касается э, вообще абсолютно всего то есть неважно что мы там рисуем пейзаж или э, что-то другое натюрморт по форме предмета мы наносим накладываем мазочки Возьму индиго и над глазками так вот здесь, вот я еще добавлю темноты. Здесь могут быть. Ладочки. вот темным цветом так вот покажу Набрала много-много прям индиго и сделаю что-то типа ресничек. Вот такие вот они у меня Глазки у нее закрыты, да? Такие вот сделаем. Реснички. Просто мазочками. То есть не буду я вырисовывать ни в коем случае каждую ресничку. Также более пастозно я покажу бровки. Можно вот так чуть-чуть уже потом, как бы, да, когда красочку нанесли, потянуть какие-то растрепанные показать. Коричневый с индиго. Коричневого больше, индиго меньше. Оттеним где-то вот здесь, да, лицо. Протерла кисточку. Здесь вот смягчаю границу помягче. То есть смягчаем, как мы, мы берем а, сухой кисточку, до да, стык красок ставим. То есть в данном случае теневой и светлой. И легким движением, как бы такими смахивающими движениями, проходим и смягчаем эту границу. Получается как бы плавная, плавный переход. Так, я возьму сейчас себе новую тряпочку. Что-то рядом себе не поставила. Так. Вот здесь тоже можно чуть-чуть вот это вот все дело смягчить. Где-то тут добавить. Ну и теперь, чтобы примерно понимать, да, нам а, насколько у нас тут чего получилось, надо нам сделать а, фон, то есть а, волосы, все это так вот еще носик вот здесь площадочку, ну где-то по центру, да, я вот так немножко высветлю И здесь даже чуть-чуть вот так вот И здесь чуть-чуть коричневинки то есть носик он тоже у нас не полностью не с самого верха начинается да Выпирать, то есть где-то вот в районе бровей там такая впадинка идет, а светлая часть уже начинается э, где-то вот здесь. Так. Побольше белинок, вот так вот раз-раз показали. Так, ну и теперь э, фон, собственно... Для фона я возьму голубую ФЦ с индиго. Такой довольно-таки темный цвет. И начну вот ее обрисовывать. Так, я добавлю себе побольше сейчас индиго и голубой ФЦ. И вот сейчас фоном мы можем где-то да, подрезать форму лица. Сначала я обрисую, вот как оно есть. Потому как сейчас вот, ну, можно не то обрезать. Сначала нужно проложить вот это темное пятно. А потом уже, ну, как бы, оно будет виднее. Потому что, когда вокруг у нас этот э, белый холст, это сделать и увидеть тяжелее. И такими тоже небрежными мазочками там у нас космос, да. То есть будем создавать что-то такое космическое интересное но пока никаких белил пока вот такими вот широкими мазочками довольно таки темными вот это то что светлое попадается это вот ну с кисточки что выделяется а так я беру чистый индиго и голубую ФЦ. Вот заштриховываю в разных направлениях, не сильно большие, не сильно широкие штрихи, то есть такие вот, но в разных направлениях. Периодически отунаю разбавитель, чтобы у меня кисточка по сухому холсту бегала по живее, красочка наносилась. вы можете взять если ну, у кого-то возможно непереносимость запаха да там не разбавитель можете взять это а на чем вам приятнее работать на масле мне кажется все-таки очень жирно я вот на чистом масле никогда не пишу мне не нравится очень жирно и очень долго сохнет ну можно в принципе попробовать ну, я не люблю если честно не чисто мог работать можно в принципе тройничок там что еще двойничок какой-то можно самому к примеру смешать. Друзья, если не поставили, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь, если не подписаны. Так, ну вот смотрите, мы избавились от темного фона, э, от белого, вернее, фона. Да, у нас такой он получился темный. И вот сейчас видим, что у нас там подбородочек где-то, да, так топорно выглядит. Вот, вот здесь я хочу, допустим, вот так обрезать. Сделать его более изящным. Так, сейчас я себе еще добавлю голубой фацет. <coughs> И индиго. Так, вот здесь он очень у меня большой. Я его сразу подрезаю. Она у нас уже такая помилее да, становится с более изящным подбородком. Вот здесь илечка тоже сделаю чуть-чуть поуже, и вот там у нас будут волоски. Сейчас я возьму. Наверное, кисточку сейчас побольше возьму. Лицо пока оставим. А, так, ну, какую-нибудь. Даже не знаю, какую бы мне взять. Сейчас. сейчас, сейчас. Где-то была у меня строительная моя. щетинку плоскую возьму даже не строительную а гамма ну вот она тоненькая такая вот номер 15 и сейчас я беру э, белила на нее Такие они даже не сильно чистые белилки капельку окунаю в разбавитель чтобы они такие были податливые и сделаем вот этот вот дымку по краям то есть вот я набрала немножко краски да кисть плоско положила и начинаю вот вот это вот дело все круговыми движениями накручивать создавать вот эти как бы э, облака да вот эти вот космические какие-то Только плоско кисточку ложим плоско и накручиваем накручиваем здесь чтобы они получались где-то светлее где-то темнее да вот она перемешивается еще взяла белил, да где-то вот к примеру накрутить какие-то такие посветлее то есть не прям по тому же месту да полностью проходить а где-то вот в отдельных местах и также с другой стороны тоже какие-то облака накрутим. Сильно к ней не подходим, там у нас будет волосы, еще темнота. Вот здесь. Так, я добавлю еще чистых белил. Беру уже побольше, более густенько так вот. Чтобы они более светлые оставались, вот эти вот пятна. Разбавителя возьму чуть-чуть. Протираю периодически, когда белила набираю. Здесь есть еще более светлых добавлю. Протираю кисточку, добавлю краплака к этому голубоватому, чтобы такой сиреневенький получился. И вот где-то можно еще вот этого, так, побольше краплака, вот сюда какие-нибудь такие интересные сиреневые оттенки вписать еще. Дальше я беру индиго. И вот здесь, эта кисточка, я сейчас затемню. в разбавитель здесь вот у нас будут у нее волосики идти то есть создаем не то что прорисовываем прям каждый волосок а просто создаем такое вот ощущение волос индиго обычно мало уходит а здесь прям добавляю и добавляю какими-то небрежными мазочками вот а оно должно создаваться ощущение ощущения волос то есть их не должно быть прям четко там видно так, здесь темноты добавлю еще с голубой фоци Какими-то такими небрежными пятнами. Вот можно э, кисточкой против шерсти, да, скажем так, двигать. И э, получать тем самым такие интересные какие-то движения. Прокручивать ее можно. Она оставляет тогда интересные мазочки. Вот ведете, да, ее против шерсти. Еще попробуйте покрутить вот как-нибудь. Вот так жест какой-то сделать. И тогда оно интересно получится. То есть не старайтесь там прям как-то очень аккуратно все это делать. Наоборот, создайте э, какой-то хаос, космос, да, у нас там. Космос, космос, друзья. Так. Я уже вот какая красивая, синенькая. Напишите в комментариях, вы такие же красивые, когда рисуете. Или вы все-таки более аккуратный художник. И всегда чистенькие. Я вот не могу почему-то аккуратно. Я еще взяла индиго. Вот где мне надо. Прям добавляю, добавляю. Пока я создаю вот это вот, ну, за лицом, да, где у нас вот эти вот, вот тут хочу какой-то растрепыш вот так сделать. Какие-то такие пятна. Пока вот волосы на лицо я не захожу. То есть пока хочу создать вот этот сам снаружи контур волос. Вот. И этот космос, вот чуть-чуть белил, взяла. Вот он у нас вот этот голубой, где-то сюда также, вот дымчато так, вот чуть-чуть прям красочки. Вот он где-то и на волосы заходит. То есть, вот, вот такой вот момент. Видите, как бы вроде волосы, и вроде это и космос, и что-то такое. Прям сейчас по чуть-чуть беру. Вот такое что-то создали. Где-то такой же какой-то дымчатый туман может вот здесь на волосы ей зайти. Такая вот. Такими пятнами. Вот, а сейчас сделаем ей волосики на лицо для этого берем индиго и вот я его прям на палитре разбавляю разбавляю чтоб жиденький был так как лицо у нас уже там пастозная краска да чтобы у нас хорошо ложилась так вот вроде бы хватает И вот такими вот движениями, вот желтый подмешивается, то есть протираем. Здесь тоже делаем какие-то такие мазочки, чтобы у нас не было вот этой вот четкой линии лица. И постепенно вот смотрю, да. То есть не сразу взяли там и бахнули этого там по всему контуру лица. А как бы смотрю, как оно получается. Вот а, здесь мне надо вот так кинуть волосики. Где-то здесь теневую добавить. Так, у меня очень сильно подмешивается голубая фэцэкондинга. Я сейчас еще все в стороночки замешаю. Так, чистая рендинга. Легонечко я сделаю это все. С самим вот боком кисточки я процарапаю. Вот у нас по губе вот сюда идет вот так вот э, волосики. Можно даже уголочком кисточки. Прям вот уголком-уголком. Легонечко касаясь. Здесь вот там. Ну, в космосе, конечно, ветра нет. Но у нас же тоже нереалистичная тут картина. То есть у нее тут как-то тут вот так вот волосы. Где-то можно чуть-чуть. Движение, кстати, друзья, сейчас вот а легенькие-легенькие, то есть еле-еле касаюсь. Затемняю здесь, вот у меня чуть-чуть зеленит, где я подрезала, да, вот это все. Беру индиго и убираю эту зелень. Также с этой стороны вот у нас идет здесь где-то прятка. Вот легким движением и щетинка, она видите, процарапывает. Видны как бы не одна полоса, да, вот она, где-то же она топорщится все-таки. И вот она оставляет такую фактурку волос. Дальше вот здесь у нас тоже спадает вот так вот прятка. И вот по краю глаза проходит она. Так, протираю на кисточке, где у меня этот желтый подмешался. где-то ниже носика, вот сюда вот оно у нас тут где-то выйдет видите, крашком кисточки подкрадываешь, как бы вот так вот Убираю, подрезаю. Дальше. Вот здесь я хочу какие-нибудь, к примеру, показать волосики. Вот так может пойти, к примеру, какая-то прядь волос. Вот опять, видите, желтый подмешался. Выберу еще разбавитель. Кисть протерла. Разбавитель, индиго. И вот здесь прохожу. Легким движением, чтобы не подмешивалась сильно эта желтизна. Ну, естественно, держим кисть в чистоте. То есть, чем у нас чище кисточка, тем будет аккуратнее работа. Ну, такое какое-то движение, да, показали. Вот здесь можно слегка, то есть, ну, на лицо ей так вот напустить, напустить этих волос. Плоско положила, вот хочу еще вот так, как бы тонких добавить каких-то ворсинок борсинок полосков что-то не то легонечко-легонечко прям вот как будто боитесь что-то там сделать прям аккуратно-аккуратно так ну, теперь я вернусь к своей вот этой щетинки беру индиго, и вот сейчас я вижу, что мне, допустим, вот здесь на глазке не хватает темности. Видите, когда оно уже а, есть какое-то вот а, общее вот это вот масса всего, фон, да, все это делает. Становится видно, что чего не хватает. Так, чуть-чуть испачкала в коричневый. И вот сюда ватру немножко коричневого в этот светлый цвет. Чтобы он был... Как бы вроде светлый, да, по, по отношению к вот этому индиго, но все-таки потемнее. Также вот здесь площадку носа прям хочется еще затемнить. дальше теперь я хочу сделать взять побольше разбавителя наш вот этот какой-нибудь светленький беленький прям побольше побольше и вот где у нас звездочки да вот здесь к примеру я побрызгаю здесь вот тут у нас будут какие-то звезды вот так вот пока они у меня не чисто белые там не подпачканы голубым вот так вот побрызгала побрызгала. Дальше я возьму чистый белый и, наверное, другую кисточку. Ну, я возьму щетинку, ну, чтобы тоже побрызги эти сделать, но ну, чтобы у меня чистая кисточка была. Можно, в принципе, отмыть и ту, но чтобы время не терять, я просто возьму чистую. Так, мне также нужен чистый разбавитель. Разбавитель вот, вот такой вот у меня. Тикурила, ой, спирит. Без запаха. И также делаю вот жиденько белилки. То же самое движение прям жиденько жиденько и вот где-то я поставлю более так вот резким движением какие-то яркие звезды Вот такой вот у меня будет космос. Где-то э, не, не так резко, да, вот выбрасываю. Ну, хлопаю вот так вот, да, щетинкой. Они получаются более маленькие где, допустим, более резко и поближе. То есть, смотрите, также вот насколько вы к холсту близко кисточку держите, да, тоже. Вот если подальше, они разлетятся более маленькими такими звездочками. Если поближе, более, естественно, крупненькие будут. Дальше я эту щетинку протираю. И вот некоторые я, к примеру, возьму и вот сделаю им, как бы, чтобы они сияли, типа, вот так вот пятнышки понахожу. Даже нет, наверное, возьму все-таки какую-нибудь тоненькую кисточку. И вот так вот порастягиваю их. В разные стороны. Вот так вот. Даже вот на краешек набрала. Беленький. И вот некоторые сделаю прям такие вот. Ну, чтобы отдельные звездочки как бы были. Вот тут можно отдельно поставить, к примеру. И вот сделать такую звездочку. Красочку делаю, ну, такую не сильно жидкую, как мы брызгали. Ну, чтобы она комфортно растягивалась. Вот точечку поставила, да, отдельную. Раз. И какую-нибудь такую звездочку. А в серединку можно, оп, вот так вот более ярко сделать. Кисточка у меня, лайнер, это сейчас я работаю. Вот это вот покрупнее. Да, чтобы они, как бы эти мелкие были мелкими, пятнышки, брызги наши, а эти все-таки так вот, ну, выделялись. Ну, где-то рядом можно сделать, к примеру, чтобы они там поменьше. К примеру, здесь такое скопление три звезды, да, где-то по одной, где-то прям три. на волосах вот здесь у нее как бы вот тут пускай чуть, -чуть поменьше звездочка так ну где вот тут давайте сделаем то есть я смотрю э, также по своим вот э, брызгам где у меня есть да то есть вы тоже не повторяйте вот именно где я нанесла эти звездочки то есть смотрите по своим вот к примеру у вас я здесь стайку звездочек нанесла да а у вас к примеру здесь брызги да и вы сделаете его на белом ну их видно не будет то есть смотрите где у вас такие вот темные пятнышки остались да вот где волоса да где-то здесь вот то есть в этих как бы темных пятнах где нет брызг вот там вот э, наносите свои звезды то есть брызги полетят у каждого по-своему понятно да о чем я так ну вот здесь да вот можно какую-нибудь такой так вот прям покрупнее где-то рядом такая вот сияет прям Небольшая. Ну, вот здесь. То. Ну, тоже сильно много я не думаю, что их надо делать. Ну, так, чтобы они были, как бы, и там, и там, и вроде бы что-то такое есть. Дальше. Вот этой кисточкой, лайнером, Беру белила, вот эти вот прям жиденько-жиденько делаю. И хочу еще вот эти наши туманности, ну попробую сейчас, что получится. Вот набрала жиденько. И вот где-нибудь вот ставлю ее и начинаю вот таким вот образом в разные стороны вот так вот как бы крутить, вертеть. К примеру хочу вот сделать что-то более такое посветлее местами Видите, уже совсем другая фактурка получается да и довольно таки интересно вот здесь можно сделать Двигаюсь как бы тоже против шерсти, но вот так вот вращаю ее. Вот тоже такие интересные какие-то моменты, видите, получаются. То есть не только как мы кисточкой плоско втирали, они, получаются более-таки дымчатые, да. Вот. А это уже более-таки фактурка ломаная получается, то есть тоже интересно. Ну, давайте где-нибудь вот здесь тоже такого чего-нибудь ломаного сделаем. Тоже я вот смотрю вот эти вот, где вот у меня. Так, протираю. Прям слышно звук, да, царапает вот металл. Я веду вот так вот. Вот, такие вот здесь. Ну, и вот, смотрите, есть здесь, здесь, здесь. И надо что-то вот здесь, да, сделать, чтобы оно, а, как бы, везде было. Ну, я вот смотрю, мне хочется вот здесь. Прям вот даже, как бы, подобраться немножко к девушке. еще ну можно вот тут чуть-чуть и таким же туманчиком я наверное сделаю где-нибудь вот так чуть-чуть сюда на нее Интересно, как получается. Вот тут мне вот эти звезды не нравятся. Я их возьму сейчас вот так вот. Вот. И сделала из них облачко. Вот. так дальше сейчас я чуть-чуть еще форму носика и чуть-чуть подправлю так немножечко. Краешек вот подтягиваю, там теневая под носиком. Вот такая у нас. Девушка получается. В принципе, это уже как бы почти законченная работа. Тут можно посидеть, какие-то моменты поуточнять. да? Вот здесь а, вот эта вот площадочка теневую сейчас вернусь Здесь немножко поменьше тенюшки. Так, если, к примеру, не, не видно вам, да, хороший такой прием прищуривания глазок. То есть прищуривайте глазки и всматривайтесь, где, к примеру, ну, чтобы читалась форма, да. Либо отходите в сторону, тоже хорошо помогает отходить в сторону и смотреть со стороны. Также можно показывать работу себе в зеркало либо через, через камеру смотреть, тоже можно. То есть это на языке художников, да, как бы глаз замылился, так вот говорят. Когда тем более долго рисуешь и уже, ну, как бы не видишь, да, что у тебя так, что не так. Где добавить, где убрать. Вот можно, в принципе, уже так и оставлять. Мне, в принципе, меня устраивает такая работа. единственно вот где-то может... То есть это уже уточнение идет, более такая вот проработочка, да. То есть детализация уже, как бы, ну, вы смотрите по своей работе, требует она того или не требует. Вот сейчас у меня индиго здесь остался, чтобы он не э, засыхал даром да, я вот где-то э, затемню более пастозно, вот выложу его. где вот у меня эти волосы. Я так иногда практикую. Вот если у меня остается краска. Я ее в работу. Там, где хочется, я ее добавляю. Ну а что будет сохнуть, да? Мы же экономные. Так, ну где-то и вот здесь, там, ну, дамажу ее, где она у меня там, какие-то пятна, добавлю. Вот и все, друзья. Такая вот работа у нас получилась. Сейчас мы посмотрим поближе. Вот здесь. Вот так. Ну и все, можно, в принципе, уже сохнет, ставить подпись и в рамку. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пишите, выкладывайте свои работы. Очень интересно всегда смотреть на них. До скорой встречи. Пока-пока. И не забудьте поставить пальчик вверх.